Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Ряпьев. И сегодня я покажу вам таунхаус, который находится в 5 минутах езды от Сириуса в закрытом коттеджном поселке, который полностью с ремонтом, который действительно эстетичный, хороший и подойдет для большой семьи. Вот он. И сам по себе таунхаус это 150 квадратных метров. Здесь две соточки земли, парковка и есть еще вот такая территория на заднем дворе. Как вы видите, ее здесь используют по полному назначению. Есть вот такая часть, есть зона, где можно посидеть. Небольшой детский домик, но, ну, естественно, вы отсюда можете убрать все, что угодно, насадить сюда каких-нибудь туечек и создать себе здесь огромную зеленую зону. То есть часть, которую вы можете эксплуатировать, как хотите. И мы с вами находимся в такой кухне-гостиной, и она действительно очень эстетичная. Как она вам в целом? Очень уютно, да, смотрится? На первом этаже у нас расположился вот такой санузел. Можно его назвать гостевым, потому что здесь нет ни душевой, ни ванной. Прихожая зона. И кажется, что она небольшая, но она вот такого размера. Туда можно войти. Здесь еще небольшая такая кладовочка, которая используется по назначению. Я вам просто показываю, что в нее действительно много входит. Не самый, конечно, эстетичный кадр именно в этом видео, но, тем не менее, очень функциональный. Поэтому, я думаю, вы оцените. И очень правильное решение для лестниц. Это ковролин. То есть, никто, во-первых, не будет слышать, как вы спускаетесь вниз за ночным бутербродом. Это очень важный, на самом деле, факт. И мы с вами поднялись на второй этаж. Этот этаж полностью детский. Для взрослого ребенка вот такая комната. Проходной санузел. Выглядит он вот так. И здесь у нас комната для девочки. Если есть желание, сюда очень спокойно влазит двуспальная кровать, но мне кажется, что эту комнату нужно оставить именно в таком формате, потому что она такая хорошая, девчачья, и девочки таких точно в детстве только мечтали. Здесь у нас есть еще вот такая гардеробная зона. И на третьем этаже у нас расположилась основная родительская спальня, также с ковролином на лестнице. И она занимает, по сути, весь этаж. Мы когда первый раз сюда поднялись, я прям сразу прилюбовал именно эту спальню, потому что она большая, хорошая, полноразмерная и очень правильно скомпонована. Двуспальная кровать. С правой стороны у нас хорошего размера гардеробная. Вот так она выглядит. Кресло-качалка для того, чтобы почитать книгу. Место, где поработать. И с этой стороны у нас полноразмерный санузел. Хороший размерчик, да? И вот мы с вами посмотрели весь Таунхаус. прошли все три этажа И еще раз напомню вам, что находится он в 5 минутах от Сириуса Езды на машине в закрытом коттеджном поселке Здесь у нас 150 метров жилой площади 2,1 сотки земли с задним двориком и с парковкой перед самим таунхаусом. И на сегодняшний день он стоит 36 миллионов рублей. Это действительно хорошая цена, которая подходит как альтернатива квартире. Вы, конечно, можете купить квартиру в Сириусе и сделать в ней ремонт. Но если даже, например, рассматривать те же самые фрукты, то вы возьмете там 75 квадратных метров, сделаете в ней ремонт и у вас будет 75 метров. За те же самые деньги. Здесь вы получаете 150 квадратных метров с уже очень хорошим эстетичным ремонтом за те же самые деньги, но только это 150 квадратных метров со своим внутренним двориком, со своей парковкой и в закрытом коттеджном поселке. Но здесь, конечно же, вам будет нужна машина, но в современных реалиях без машины, наверное, все-таки сложно. Поэтому концепция как альтернатива квартиры действительно очень хорошо бьется. Вот такой был townhouse, 36 миллионов рублей на сегодняшний, как я уже день сказал, стоит. Если вы хотите его посмотреть по видеосвязи или вживую, то все ссылочки для вас указаны внизу в описании к этому видео. Переходите, звоните, пишите Ну и также я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал Где этот Таунхаус уже давно есть Если вы хотите получать информацию из первых уст и максимально быстро То, пожалуйста, подпишитесь на него Потому что видео на YouTube выходит, конечно же, сильно позже, чем снимаются они вживую Не хочется отсюда уходить, потому что он действительно уютный Но обзор нужно заканчивать Поэтому, господа, вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока